Выключай все и кушаем. Ну сегодня просто разрыв, поэтому сходу лайк. Не забываем. Друзья, всем привет! Паша Акстар. В общем, объясняю для тех, кто не знает. Сегодня я. В образе малыша, Здрасьте. буду преподавателем гитары. Просто э, такие безумные идеи, обязательно ставь лайк, потому что они очень сложно, во-первых, реализуются. Кстати, как она была реализована, эта идея? В этот раз я нашел преподавателей, которые сказали своим ученикам, что они приболели, и их подменит другой преподаватель, то есть я. Конечно, запись прошла не без проблем. <сосы> и не верю. Но тем не менее, три отборных реакции на малыша-преподавателя я вам сегодня покажу. И я редко вас о чем-то настоятельно прям прошу, но этот раз хочу попросить. Поставь, пожалуйста, лайк и давай попробуем собрать 100 тысяч лайков очень быстро. Вот, и когда мы соберем 100 тысяч лайков, я сделаю следующую, вторую часть малыша-преподавателя для тебя. А теперь самое важное. Сейчас вот можешь перейти по ссылке в описании и подписаться на мой телеграм-канал, потому что я там столько всего интересного делаю, а ты вот не смотришь. Там и анонсы, бэкстейжи, не реакции и много всего интересного из моей жизни, а также рост гитар и вот как раз на 50 тысяч подписчиков там осталось совсем немного у нас будет масштабный розыгрыш 5 гитар поэтому обязательно подписывайся и участвуй все ссылка в описании и я желаю тебе приятного просмотра и погнали ну василий геннадьевич вас предупреждал что я его сегодня заменяю ну да он говорил это мой коллега мы друг друга периодически подменяем угу. я сегодня ваш преподаватель Хорошо, как к вам обращаться? А, я забыла, извините, представиться. Я Павел Андреевич. Павел Андреевич. Ну, можно па просто Павел, если так будет удобно. Па Анна. А, Анна, хорошо. Сколько у вас занятий вообще было? Одно всего Да, более. помню, одно занятие у вас. А, вспомнил, Василий Геннадьевич передавал, что вы занимаетесь поэзией. Ну да, я пишу стихи. Да, и он сказал, что ваша цель – научиться подыгрывать себе под эти стихи, чтобы музыка получалась. Да, конечно, этого хотелось. Мне кажется, это просто популярнее. Да, стихи плюс музыка равно песня. Теории я вас грузить не буду, у меня тут весь план нашего занятия расписан. Вот гитара, э, все части, как называются, знаете? Ну, не, не совсем, если честно. Вы, если что, не переживайте, опыта у меня много, как бы это странно не выглядело. А, а сколько вы преподаете, если не секрет? В течение уже года, то есть как закончил музыкальную школу? И сразу, здорово. У меня в данном случае такая. Угу, а у меня такая. У меня хорошая <с гитара. Ну, честно, красивая, как минимум. Такая же яркая, как и вы. Спасибо. Вот. По поводу, значит, этих, как называется? Вот, ага. например, как хочется назвать вот это вот? Вот это круг. Вот давайте называть его круг. Давайте. Смотрите. Сына! Э, извините, не как это Да, у меня сейчас занятие. Можно попозже? Понимаю. Ну, кушать что будешь? Скажи быстро. Вот, Пельмешки или пюрешку с сосисочками? Сейчас, извините, пожалуйста. Как видишь, ну вы? Пельмешки. Понял. Ты занимаешься, да? Все, полчаса ко мне не заходи. Хорошо. М мама скоро придет, так что типа закругляйся. Ты знаешь, как обычно бывает? Извините, пожалуйста. Да. Uh, итак, это я просто обычно. Ну ладно, все нормально, больше не будет такого. Uh, итак, uh, круг. Ну, не совсем правильно. Круг. Uh, Помню. Uh, так, это у нас что? Uh, Нога что-то, да? Гриф. Как птичка. По опыту моему, вот мои ученики обычно вот ассоциативно что-то запоминают. Например, это грейф. Так, это у нас с вами, как это? <соцентричный путь> <соцентричный путь> Честно, не, не могу помнить. <соцентричный путь> это <соцентричный путь> Это у нас с вами эти калки. Сейчас я кому-то всыплю. Как -кал? Сейчас я кому-то всыплю. Я почему с работы прихожу трусы разбросан в бобу? Я почему собирать это должна? Павлик, М время видео, почему ты за компьютером опять? Мы идем кушать. Все, у, занято... у тебя семь минут, и мы идем кушать. У меня занятия можно по через полчаса, пожалуйста. Павлик, а какие полчаса? Сейчас я тебе все. Сейчас в тебя трусили полетят. Я сказала семь минут и мы идем кушать. <связывая> Извините, давайте этот, чтобы мне так неловко, неудобно. Давайте бесплатно наше занятие сегодня будет. Давайте, хорошо. Да, э, хорошо. Простите, пожалуйста. Итак, э, гриф, да, все, колки. Ладно, давайте уже практики, а то ничего не успеем. Э, Итак, вы бы хотели под, подпевать под свои стихи? Да. На потом, на, на третьей струне, второй лад. На третьей? Ой, Матерь Божья, так. Угу. Понимаю. А можете показать мне левую руку вашу? Левую руку, так, сейчас покажу. Сейчас покажу. Ой, Ой, -ой, -ой, -ой, -ой, -ой. я держу, да, но ногти-то длиннющие. Ой, ну вот. Да. кошмар, конечно. <как> ногти нужно да, ну... обрезать. Ну да, только сделала, правда, обидно, конечно. Но ну вот да. Нажимаю, наверное. Супер, звук отличный. <как> вот, смотрите, еще так, так, такая тема. Ага. Если вам понравится со мной заниматься... Вы можете Василию Геннадьевичу сказать, что вы больше не хотите заниматься, вообще типа передумали. А с вами можем продолжить. Mm -hmm. И уметь дешевле. Mm -hmm. Ну, я, надо, наверное, подумать мне немного. Просто, ну как тоже. Он-то только по аккордам, вот этим, которые я вам показывал. А mm -hmm. я вас могу, знаете, чему научить? Чему? Смотрите, если.. Ну, а, например. Могу вам разное сыграть. Например, что? Что-то красивое, мелодичное или громкое, энергичное? Mm, даже не знаю. Мне и то, и то нравится, а можно вариант. Да, ну давайте начну с а, красивого просто. И по вам видно, что вы такое хотите мелодичное играть, красивое. И там начинается... Вот такое вот, представляете, вы сами сможете сыграть. Мне кажется, я вообще от музыки, конечно, далека. Я думаю, что-то простое, там, какие-нибудь три аккорда. Ля -ля -ля. Это, так с этого мы с вами и будем начинать. А к такому мы можем прийти со временем. Угу. Вот так вот. Смотрите, либо можем что-то поэнергичнее. А давайте энергичнее еще очень хочется послушать. Да, конечно. Да, то есть, вот если хотите, можете... Ну вот, я, я буду вам преподавать место Василия Геннадьевича. Ну надо тогда, если так, то это как-то аккуратно сделать. Да, мы с вами придумаем, можем с вами так схитрить. Ну, я подумаю. И я у, меня, у меня дешевле. Хорошо, ладно. Вот и более энергичная, например, это рэквем по мечте. Ну вот такие вот. Я, твою мать, ты время видел? Ты что так куяешься по гитаре? Я тебе сказала, кушать уже иди. Я в тебя сейчас буду настигать. Я в тебя сейчас настигать. Выключай все и кушать! Маш. Засранец! Все нервы тебя потратил! Извините. Я перезвоню. Ты что так жестко-то? Я не ожидал, что так жестко. Стоп, рассказывал лайфхак, если вам лень ходить по магазинам и хочется выделиться. Все просто, все майки. Я сейчас играю в Hogwarts Legacy, поэтому я выбрал принц факультетом Слизерин. Как считаете, идет ли мне Слизерин? И напишите в комментарии, в каком факультете вы бы сами хотели оказаться. Я думаю, все разделятся на два лагеря, это Слизерин и Гриффиндер. В общем, значит, толстовка качественная. Материал, из которого он делал, отечественный. Краска отечественная. Люди, которые его делали, отечественные. Молния. Качественно капюшон вместительный. Так что не переживайте, даже если у вас большая голова вместится. Кстати, а тем, кто любит поярче, вот. Клёвый принт от нейросети на футболке 3D. Очень яркий по всей поверхности, и если долго смотреть, то кажется, что плиты сейчас задвигаются сами. На сайте огромный выбор мужской и женской одежды с принтами различных тематик. Музыка, аниме, фильмы, игры, все что угодно. Кстати, если вам нравится принт на футболке или толстовке, то вы можете заказать и другие вещи с ними. Мужские, женские и аксессуары. А кстати, еще можно создавать свои принты прямо на сайте, используя конструктор, и такая вещь будет только у одного у вас красиво. Сканируй QR-код на экране или переходи по ссылке в описании, чтобы попасть на сайт Всемайки, вот, и заказывай вещи всякие. Используй промокод обязательно на скидку 10%, которая суммируется со всеми акциями на сайте. Все, погнали дальше. Приветствую. Здравствуйте. Предупреждали. Да, что, вместо Александра, да? Да, сегодня я буду вместо Александра, он, к сожалению, не смог, меня попросил подменить его, вот. Я старался, нашел для вас время, поэтому сегодня с вами позанимаюсь. Ну, как бы не похожи на преподавателя немножко. Раз Александр меня попросил, ну, значит, можно доверять. Да, да, конечно. Ну, в общем-то, берите гитару в руки. Хорошо, беру, взял, вот. Вижу. Покажите. Что именно. Ну, сколько вы вообще занимаетесь? Ну, с Александром два месяца. До этого я сам там чуть занимался, как бы там учил что-то. вот. Хорошо. Mm -hmm. Ну, покажите, что вы сделали. Я вот научился, ну, аккорды, понятно, там я легко беру уже, даже там, то, что струны, металлические, нормально. Вот даже. Ну знаю, да, я все вот, понял. За... Давайте меньше говорим, больше делаем, да? То есть да, просто показывайте. Ну, кривовато, потому что, потому что вот неделю назад было занятие последнее. Кошмар. Как? Кошмар. Ну, почему? А, это вас вот так вот Александр научил, да? Ну, да. Да. Не ожидал от него. Если по пунктикам пробежаться, правая рука постановка. Это вот что Пош... за культяпка? У вас пальцы вот так двигаются. Амплитуда? Смешная. Yeah. Я понял, да. Мы поднимаем руку вот так вот, и у нас пальцы по полной амплитуде двигаются. Это mm -hmm. громче, музыкальнее, лучше, профессиональнее. Окей, okay. понял. Дальше гитара у вас стоит... Почему она у вас вообще вот так стоит? Так она вроде так и должна стоять. Она должна стоять вот так. Вот так? Вот так? Для того, чтобы мы видели, что происходит у нас на грифе. Гриф а такой, знаем, что такое. Разве... Мы должны смотреть, разве, на струны? Меня вообще нормально слышно? Да. Да. Я не первый месяц преподаю, вот, по опыту говорю, что вот так лучше. Так лучше Окей. видно, что у нас происходит на гитаре. Окей, как сказать, да. По песням показать. То есть у меня была, У меня были интересные мне песни, которые я хотел бы разучить. Понятно, что вы там хотите, но нужно заниматься по программе. Мы идем, по-моему, вот у меня есть план. По нему мы идем, uh -huh. а с ним мы дойдем к успеху. А, итак, давайте попробуем выучить с вами мелодию. Давайте. Играем первую струну открытую. Это шестая, ну вы что? А, прошу что-то задумался. Это вот Александр uh -huh. вам так рассказал, что это первая? Mm -hmm. Нет, это... это я сам так придумал. Да, я поговорю вот, с ним. Ну, в общем, первая. Да, кошмар. Дальше идет четвертый лад второй струны. Четвертый mm -hmm. лад, да. Да, вот поставил. Супер, отлично. Теперь играем первая струна, потом вторая. Mm -hmm. Да, и так мы делаем пять раз. То есть первая, вторая, первая, вторая, первая, вторая, первая. Семь, извините. А зачем? Сейчас вы поймете все. Это у нас okay. начало нового произведения. до семи умеете считать, извините? Да. Да, вы раз четырнадцать сейчас сыграли. Итак, ладно. Я думал, что вот это вот, это как одно повторение. Ладно. А, смотрите, семь раз мы в общем играем, то есть... <музык> <музык> ага. Извиняюсь, а можно вопрос? А вам сколько? Вообще, это на самом деле не так важно, но мне уже э, 15 почти. Нет, да. я, я, я верю, что в 15 можно очень хорошо играть. Но... Дело Сколько... не в игре, дело не в игре, дело в умении преподавать. То есть играть-то может каждый. Я именно работаю, прохожу mm -hmm. практику именно по преподаванию. Mm -hmm. Ну, а так надо уметь же играть, наверное, чтобы преподавать. Нет. А с чего вы взяли, что я не умею играть? Я вам сейчас показываю mm -hmm. то, что мы будем играть с вами. Ну, хорошо, давайте. А, дальше, первая, вторая, вот это вот мы сыграли, потом мы третьим пальчиком сыграли третий лад. Втор... Так? Да. Окей. А, ничего не напоминает? Д да, кое-что напоминает. Что-то очень известное. Что-то что очень известное, да. Же, да. Я же все понимаю, что нынешние ребятки хотят играть более популярное что-то. Ну, да, но мне не принципиально. Да, итак, это у нас произведение к Элизе. Понял. Только вы опять поставили гитару не так, как нужно. Так. Да, давайте... Раскальзивает же вниз, удобно очень. Все нормально, а? привыкнется со временем. Я сейчас ага. сыграю, как это произведение будет нас с вами звучать в конце нашего урока. Это... это восторг. Да. Вот, поэтому... И, Честно заметьте, говоря, не ожидал вообще. Гитара стояла-то. Не вот так, да? А вот так. Да. Вот не, не доверяйте мне, вот по вам видно, что вы как-то так ко мне относитесь. Но я вас так вот могу научить. Александр, mm -hmm. да, может вам только вот аккорды показать. Но если вам нужен настоящий уровень и профессионализм. Mm -hmm. Смотрите, есть вообще такое предложение. Если вам нравится, да. можете Александру сказать, что больше не хотите заниматься, mm -hmm. а я вас э, к себе возьму. Но, Но... тут выбирайте, Но... либо вы хотите так... играть на гитаре, либо вы хотите вот с Александром. Ну это, да, на самом деле я подумал, потому что... Спасибо. Но давайте меньше слов, больше дела. Давайте дальше мы учим. Там идет в конце первая струна перед то есть. Вообще сразу сходу. Я очень извиняюсь, но это самое идеальное место, чтобы рассказать про свою гитарную академию, в которой я также учу людей играть на гитаре, но не под маской малыша. У нас там уже целое гитарное сообщество, в котором больше 3000 учеников, поэтому я также приглашаю тебя туда, вот, и даже дам тебе вот такую скидочку и эксклюзивные стикеры Акстар. А если ты счастливчик, я подарю тебе самую первую футболку своего мерча. Уже хочешь спросить, как это все получить? Я подготовил игру, внимательно записывая инструкцию. Переходишь в бота по ссылочке в описании, играешь и забираешь призы. Вообще, все просто. Поэтому давай, переходи ссылки в описании жду тебя в гитарной академии буду тебя учить играть на гитаре и будешь кайфовать от того насколько классно и быстро у тебя все получается все погнали дальше правильно понимаете правильные методики объяснения и вообще чтобы лучше запоминалось это Вы очень можете... важно э, преподавание а... играть каждый круто может преподавать единица mm -hmm, я согласен а, а получится может быть как-то с вами заниматься дальше я не знаю, у меня на самом деле мало времени, вот, у меня учеников, и, ну, я что-нибудь постараюсь придумать. Я очень, да, надеюсь, что получится. Вот, ну, все, тогда над... я очень горжусь с вами, вы вообще большой молодец. Спасибо. Получается, Спасибо. на самом деле, вообще способный. Э, вот, ладно. Спасибо огромное, да. Тогда передавать привет Александру, с вами вот спишемся. А знаете, кто еще изгибался? Экран нового Realme, который мне дали потестить на Роза Фесте пару месяцев назад. Это, кажется, их первый флагман с загнутым экраном. Realme 10 Pro+. Plus. Там вообще топовая начинка и за более чем адекватные деньги. Короче, 100% стоит вашего внимания. Я оставил ссылочку в описании, поэтому ознакомьтесь. Это прям моя вам качественная рекомендация. На этом все. Не забывай 100 тысяч лайков и следующая часть. Также не забывай подписываться на мой канал, там много всего интересного. И скоро будет розыгрыш гитары на 50 тысяч подписчиков. 5 гитар целых. Все. Пока. Кстати, поставь лайк, если вот так красиво, когда даже нет света. Прикольно, да?